Приветствую, на связи Михаил, компания CRM Просто. Мы занимаемся внедрением CRM, BITX24, AMA CRM дочь результата и всем связанным. Телефония, аналитика, отчеты, бизнес-процессы, обучение, сопровождение. Работаем с Алексеем Федорцовым по новому для нас каналу. Это таргетированная реклама. Его компания называется «Литген» и довольны его работой. Что отличает Алексея от других подрядчиков? Он ориентирован на результат, пинает нас, чтобы мы предоставляли нужные данные, то есть, чтобы есть ли продажи или нет, какие вопросы задают, меняет креативы, еженедельно пишет отчеты, то есть что получается, что нет, и что он считает что делать, чтобы была выше конверсия.